Так, уважаемые друзья, всем добрый вечер, добрый вечер мир, планета Земля. Вещаем с вами вместе со Светланой Лавровой, потому что сейчас Светочка у нас находится далеко, от меня, например, уже уехала, она в Екатеринбурге. И, Светлана, расскажи, пожалуйста, как там у тебя сейчас обстоят дела, как погода, какой климат. Твои компании, которая тебя встретила. Я так вижу, что по эфирам прямым у тебя очень интересные встречи. Итак, друзья, Светлана Лаврова с 14 марта находится на автономии. И мы с ней каждый четверг встречаемся. Кто еще первый раз к нам присоединился? Светочка, добрый, добрый вечер. Всем привет. Ну, Екатеринбург встретила холодом улетали из дома, было плюс 20, прилетели, здесь было минус 12, вот. так как-то немножечко мы уже отвыкли от такой погоды, вот. а все остальное просто чудесно. Сегодня была встреча, ребята организовали встречу, девчонки, я даже не ожидала, что столько много народу будет, но действительно народу было много, приехали не только из Екатеринбурга, приехали из разных городов, из севера, ребята приехали, девчонки, ну, конечно, вообще классно. И больше всего меня, конечно, поразило, мне нарисовали меня, картину такую малом очень красиво, я выставила в Инстаграм, я, конечно, не видела, что вообще такие, я все время думаю, как-то на картинках, ну, красиво, а чтобы так вживую, еще и мой, мой портрет, конечно, я была вообще в полном восторге, это очень приятно, это очень красиво. И планировали тоже встречу провести на час, максимум два. Задержались на четыре часа в результате. Ну, все как обычно. Вот, очень душевно посидели, поболтали. Все здорово. И завтра у нас будет еще закрытая встреча. Это сегодняшняя встреча у нас будет выложена на Ютубе как мы сегодня, о, о чем говорили, о чем болтали, какие вопросы были. А завтра у нас будет закрытая встреча с ребятами, там немножечко я дам им такую более углубленную тему, вот, и очень буду рада с ними встретиться повторно. Просто, конечно же, все ждут нашего новогоднего ретрита, все готовы уже ехать, уже, говорит, мы, ты только, говорит, анонс выставьте заранее, чтобы мы могли подготовиться, едут с семьями, готовы ехать уже с семьями, чтобы там уже посмотрели, что, где, как, какие отели будут для людей, и чтобы, на что они вообще могут рассчитывать, вот с мужьями, с детьми. То есть вообще, мне кажется, что Новый год для нас это будет просто песня. Клёво, вот, клёво, я чувствую как сердца екатеринбуржцев и все, кто к тебе приехал на встречу, насколько они горячи, друзья, потому что на самом деле ну, чувствуется эта энергетика и вот это гостеприимство, вот это желание порадовать тебя. Я тоже когда увидела портрет, вот прям один к одному. Вот картина маслом, Светочка, да, нарисована? Да, да. А это девушка нарисовала или парень? Девушка нарисовала, да, девушка. Вот такая красотка Это тоже вообще. Замечательно. Ну вот здесь как раз Светочка, попутно идет вопрос от Александра. Александр Сергеевич, наш любимый здесь, навсегда тай такой, спрашивает, были ли практики на встрече? На этой встрече практик не было, были только ответы на вопросы. А вот завтра, которая будет встреча с ребятами, да, там будут уже, скорее всего, практики. То есть мы, я из двух тем им предложила, какое они возьмут. Если возьмут именно с депривации сна, то я, возможно, дам им какую-то практику. Ну, невозможно, а дам практику. Если выберут именно что-то опознание своего тела, то там будет лекция, более глубокие проработки. Да, клево, клево, да, я, друзья, я уверена, что что бы вы не выбрали, если нас слушают из Екатеринбурга, ребят, девчата, все будет очень интересно и познавательно и глубоко, потому что мне уже повезло, я кое-какие практики прошла со Светочкой и на самом деле какое-то очередное рождение произошло, это очень здорово. Ну а сегодня в конце, перед тем как выйти сюда, я прослушала эфир вместе с Ромой с романом, ой, это <свят> вообще просто, я не знаю, тут не сказать огонь, теперь хочется сказать лед, лед, лед, и я залезла как раз в душ, приняла окончательно холодную воду, и вот сейчас преж, прибежала к вам на эфирчик. <святую> Светуля, с тобой, здорово, давайте, давайте посмотрим какие вопросы, а у нас есть от Марата, а, просто привет Смотреть ваши ролики, очень много позитива и доброго намерения. Я думаю, в недалеком будущем Свету будут транслировать по телевизору, и передача будет называться «В гостях у Светланы». Ну что ж, да, Светочка, да, тебя все любят и приветствуют со всех городов и стран. Ну что ж, есть ли вопросы, ребята, кто у нас в чате? Здесь, в зуме. Я думаю, что очень многие уже подготовили свои вопросы. Можете включать микрофоны. А если не будет, то Светлана будет зачитывать свои вопросы. Да. да, Светочка? Да, да, да, я тогда зачитаю, которые есть. Хорошо. Путь неедения. Единственно правильный. Я бы, наверное, сказала, что путь – это просто есть путь. И нет правильного пути, либо неправильного пути. Если вы умеете получать удовольствие от своего пути, то это, безусловно, предоставит вам огромную радость. Но неправильных путей не бывает. В любом случае вы придете туда, к чему вы идете. И самое главное это делать с наслаждением. Так, есть еще вопросик пока. Ты меня, если что, махай, если будут появятся другие вопросы, то я тогда закончу. Так, э -э зачем нам ЖКТ, если не для еды? Ну, э -э у меня все-таки версия немножко иная э -э по ЖКТ. То есть, э -э ребят, смотрите, когда мы с вами появились на свет, чтобы нам сформироваться, у нас э -э мы... Э -э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 В отличие от твоего светочка но я хочу сказать друзья что когда мы я не ем когда либо я на мало совсем едини то состояние огромной легкости и уже знаете идет такое ощущение что это пространство прощупывается оно уже впереди ты уже впереди знаешь куда идти, с кем встречаться. Оно идет какое-то ясное понимание, ясное чувство, ясное видение того, что ты делаешь и как это сделать лучше. А поэтому я думаю, что если вы попробуете, то вы уже с этого пути не сойдете. Как вот у меня получилось, я думала, немножко попробую. На самом деле это приятный, здоровый наркотик когда второй ум, ваш кишечник, желудок, пуст, и тогда включается огромное, не знаю, это действительно состояние Бога-человека. Я не знаю, как Света еще с нами пока еще. Дети держат, да, такие дети еще держат ее на нашей земле. А так уже точно, наверное, куда-нибудь перевоплотилось Ну что ж, читаем дальше. Так, дальше.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 подтягивания, вот как детишки тянутся, вот так вот хорошо-хорошо потянулись три раза, чтобы аж прям искры из глаз. Это очень наши венки, наши сосуды, наши капиллярчики растягивают, и потом опять эластичность наших сосудов, они крайне важны для нашего физического состояния. Благодарю, Светлана, благодарю. Да, замечательно, развернутый ответ, а, вот и он действительно близок а, к тому, а, что у нас проходила наша Лариса. Ну и Светлень тоже по поводу гормонов, уже этой теме, как говорится, собака съела, наоборот не съела, Ну что ж, а да? есть еще один хороший вопросик на нашем канале, такой, знаете, очень, как сказать.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 Да, принято, действительно. А, и пока наши друзья включаются здесь с вопросами в зуме, активно включайте камеры, чтобы мы вас видели и слышали. Вот. А, вот, хорошо. Кто у нас здесь будет говорить? О, ребята.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 Думаю, наверное, два инструмента будет нужны. Но сейчас зима уже наступила, поэтому это, скорее всего, к весне. А вот. Благодарю. Благодарю за ответ. А, замечательно. Светочка, есть вопросы ли у тебя, или мне тут э, э, за, зачитать есть такой как бы. Ага, Думаю. можно в чате. Ты пробег, да, хоть хотела?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 Желательно, ну, что-то типа лесных дорожек, либо специальное покрытие, либо специальные кроссовки, которые стоят э, достаточно, э, достаточно хороших денег таких, да, потому что это же э, э, наши, наши колени в первую очередь, да, и наши суставы, которые очень быстро выщелкиваются при беге, это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 Да, увеличенная скорость в отличие от того, как мы ходим, конечно, на русските гораздо интереснее, соглашусь. И как раз относительно того, что ты, Света, сказала про холодный душ, и тут же идет от Ольги дополнительный вопрос, полезно ли плавание в проруби? Ну, смотрите, плавание в проруби у нас сегодня был в закрытом клубе эфир как раз у нас Роман рассказывал свои видения по холодной воде, свои практики, и я с ним соглашусь в том, в том смысле, что к холодной воде привыкнуть невозможно. Сколько бы раз ты ни заходил в холодную либо в ледяную воду, это всегда стресс для организма. И если вы не неподготовленный человек, то, наверное, о каком-то моржевании, проруби, речи быть даже не должно, потому что вы все-таки должны более бережно относиться к своему организму и его все-таки подготавливать. Это то же самое, что если вы решили перейти там, на автономный образ жизни, сегодня наелись пельмени, а завтра вышли на 4 месяца, но ну, на 4 месяца вы не выйдете, как, как правило, бывают такие очень негативные последствия, которые потом весь интернет, да, все соцсети начинают этим шуметь, то есть выбрали какой-то один случай и начинается. Поэтому все нужно очень делать осознанно, все нужно делать, мне кажется, что нужно делать постепенно, потому что в моем конкретном случае работает только постепенность, только какое-то бережное отношение к своему и физическому телу, и к своей психике, и к своей психологии. То есть это обязательное условие, чтобы все было гладко и комфортно. Здорово, здорово. Ну вот э, у меня по-другому как раз-таки, можно сказать, на так называемых пельменях я первый раз зашла, когда приняла решение, ну это были не пельмени, но все-таки это была грубая пища год назад и... Я так хорошо пять дней полетала без, без пищи, и было великолепно. А относительно а, проруби, у меня с тобой, это схожее такое состояние, когда сегодня я услышала, что ты в минус 41 зашла, а я в минус 43 зашла тоже в прорубь. И это был, был мой первый опыт еще до крещения, и ну, тоже на севере было весело. Вот. и э, мне кажется, что, знаете, э, иногда я просто сейчас э, философствую две секунды. Иногда э, вот когда наше я готова, то здесь уже э, не знаю, может быть. Эта подготовка, о которой мы говорим, она уже прошла гораздо раньше, чем мы могли ее осознать. И бывает так, что тело говорит «иди» и все. Вот в такую ледяную воду или еще куда-то. Поэтому ну, я рада за то, что ты говоришь что нужно бережно, это очень клево, что а, ты не говоришь всем давайте, всем жевать, всем голодать и все остальное. Мне очень нравится твой вот этот экологичный подход, и что ты каждому человеку говоришь, сами осознайте сами договоритесь, да, с собой, со своей психикой и так далее. Так, дальше. А вот, кстати, Свет, еще один вопрос, или, друзья. Угу. Почему не работают прежние инструменты захода на неедение?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 то нужно понимать, почему вы заходите, для чего вы заходите. Нужно отслеживать все эти состояния, что у вас будет. Нужно, если вы лентяй в этом смысле, то у вас будет обычное голодание на несколько дней, потом ваш организм уже не захочет голодать. Если вы начнете над собой работать, делать вот эту монотонную работу, которую не всем нравится, записывать, то тогда, конечно же, вам будет проще его отследить, потому что, если вы в состоянии неедения будете прописывать то, что вы чувствуете, свои чувствования, и потом в состоянии на еде их перечитаете, вы поймете, что это абсолютно два разных человека на еде и вне еды. Да, здорово, здоровое подтверждение. Да, именно так, что сто процентов страх не проработан, закапсулирован. Благодарю. Вот так, Светочка, тебе. Ну, я осмелюсь сочетать вопросы с Ютуба, потому что ребята уже записались, а я молчу. Итак, какой самый вкусный последний продукт вы ели до автономии, спрашивает Инна. Ну, наверное, не знаю, как большинство, что-то сладкое, виноград, манго, что-то такое. Но как? Сейчас нет такого. Ты, наверное, мысленно его съедаешь, если смотришь, и радуешься, когда кто-то кушает. А сейчас даже как-то мысленно особо не хочется. Ну, ты на этом не акцентируешься, и поэтому, ну, как-то вот он есть и есть. Продуктовый магазин есть и есть. Обувной магазин есть и есть. Ты же не ходишь туда постоянно, не примеряешь ментально какие какую-то новую обувь то есть ты идешь туда когда тебе нужно что-то хочется либо что-то нужно какую-то новую обувь ты только тогда туда заходишь а так ты проходишь ты можешь даже не заметить что ты проходишь 10 раз мимо одного и того же обувного магазина точно так же и продуктовые то есть я конечно же захожу в продуктову потому что там еду детям купить но они мне сейчас все чаще и чаще самостоятельно это делают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 И могу сказать, что если вы работаете в каком-нибудь, в таком, в энергетическом поле достаточно даже несложным, а если вы хотите, ну, например, как-то очень помочь и вытянуть какого-то человека, вы его энергетически подтягиваете, и, видимо, у вас тоже вот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 Ну, у меня такая информация, может быть, у кого-то другие, я за всех женщин не знаю, ответить не могу. Хорошо, хорошо. Светлана, я здесь не могу разобрать, может быть, ты как-то прочитаешь от, от Лейлы. Uh, я вот уже я читала, начала, пыталась да, разобраться. Я начала понимаю, потом я не понимаю, что там про Японию. Вот, и поэтому <свят> давайте я сейчас зачитаю, а дальше я приостановлюсь. Как проходят марафоны? 24 часа в сутки на связи и дальше. Как огромное количество соли и минералов в воздухе, в воде, плавать, в соках, настоя вокруг? Вот тут я уже don't understand. Вот. И тут еще что-то остров Окинава, омывается двумя океанами, Япония. Благодарю. Как, как эм, это понять? Ну, я могу ответить на то, что я поняла. <laughs> как проходят да. марафоны 24 часа в сутки на связи? Но на связи, наверное, это громко сказано. Как правило, они проходят раз в день, это вечером. Если это касается марафона депривации сна, то тогда 4 дня вечером и 2 дня – это с утра они идут, когда мы делаем практики 4 утра. На связи у нас есть чат для марафонов, нас там постоянно ребята отписываются. Вот, А дальше я не поняла, что это вопрос или это утверждение, не могу дальше ответить. У меня аналогичное такое же. вот так. Дальше. ну Тут Саша подтверждает, что по поводу проруби и купания в холодной воде действительно в любом настроении, в каком бы не нырнул выходишь всегда в хорошем и даже отличном настроении. Да, это так. Вода действительно перепрограммирует, она обновляет. И вот сегодняшний эфир с Светланой, с Романом был огромным действительно... Подтверждением этому смотрите, это все будет на каналах, у нас на Автополстаре будет и, соответственно, на канале Школа автономии, друзья. Посмотрите все эфиры. Ага. Светочка, есть что-то добавить или зачитаешь? А вот давайте вот от Инны. После чистки тела идет чистка психика и ментала.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 Да, говорим о себе, и я вижу поднятую руку Тагира, я не ошибаюсь, включаю Тагир? Тагир. Да, благодарю еще раз за возможность задать вопрос. Вопрос такой, я тут ушатал себя, свое тело холодной водой по 5-10-30 минут по грудь и, по-русски говоря, заработал 26% поражения легких. Ну, три недели я тут восстанавливался, вот ну, жестко, конечно, тяжело было, время потеряно. Есть ли у вас, Светлана, какой-то совет быстрого восстановления э здоровья организма легких? Пожалуйста. Ну, легкие – это, конечно же, обязательно какие-либо дыхательные практики, но я вам дыхательные практики не подскажу, но есть очень много в интернете, вы можете посмотреть. И, безусловно, это, опять же, моя любимая гвоздика. Но ее не заваривать, а обязательно вот эти вот палочки нужно под язычок и раз, рассасывать, и разжевывать, как вам больше нравится. Но в более большом количестве, потому что сейчас уже официально доказано, что именно в эфирных маслах гвоздики есть какие-то компоненты, которые даже предотвращают коронавирус. Поэтому выздоравливайте. И я еще, наверное, раз повторюсь, что какую бы практику вы не захотели на себе осваивать, все нужно делать постепенно и не ориентироваться на кого-то, а только-только на себя. Благодарю, Светлана. Светлана, вопрос. А волосы сами имеются? <связи> да. <связи> Спасибо. <связи> Сегодня много комплиментов в адрес. Отлично. И, ну да, у нас с этим, с островом окенави пока еще непонятные дела. Вот. И, и собственно... И, собственно, наш эфир у нас, Сергей, появился. Наш эфир подходит к концу, остается 10 минут. Сергей, приветствуем вас. Приветствую. Ваши... Меня, меня слышно? Отлично слышно. А... Там задавали вопрос по легким. Я как-никак реабилитолог. В клиниках рекомендуют шарики надувать. У кого поражение легких идет, чтобы хорошо работали эти альвеолы, шарик нужно надувать. Ну, тут такая рекомендация. А, хорошо, и я пользуюсь случаем, запишу, э, так как я прошла все эти антиковидные дыхательные техники, я запишу специально эфир по практике и выдам вам всем, друзья. Так что ждите да. на канале Автопусташ. Пользуюсь случаем пока. Да, я бы тебя, Римочка, еще бы с огромным удовольствием, если ты не против пригласила бы на один денек, чтобы на тебя посмотрели, потому что такие бриллианты должны сиять везде, на англоязычный марафон, чтобы ты там тоже дала одну практику какую-нибудь. Да, одну не смогу, потому что хотя бы две. Согласна. С удовольствием. На английском я смогу сказать руки вверх, руки вниз. Вдох-выдох. Отлично. Принимаю, дорогая, принимаю. Ну что ж, нас тут комплиментами обсыпали уже, Светуля, с тобой. Я тут попутно получаю с тобой комплименты. Друзья, ну вот. Нужно ли вначале, вот, например, чтобы быстрее очищение прошло, как относится Светлана к клизмам?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 вот мне, мне подсказывает, что не хочу, а некоторые советуют. Очень, очень меня это самое приятно, что вы так ответили. Благодарю. И еще вот про э, Лейла. Может, да? Да, да, да. вопросик. Uh -huh. Итак, Лейла говорит, она хочет узнать, как плавание в океане на сухих днях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 Привет, Акинава. Ребят, ну что ж, у нас остается 6-7 минут до окончания, и поторопитесь пообщаться, включайте микрофон, у кого есть желание. Я хочу сказать, пока пауза. Судана, я получила твое послание, твои капли, цикламент, о котором мы сейчас... Я очень Ой, очень ты заплавала. Димочка, микрофон опять что-то плохо у тебя а, ага, заплавала, да? Ну, да. в общем я я старые сутки цикламеном но пока я предостерегаюсь чтобы не обжечь слизистую я разбавила больше чем 25 капель 40 сделала и знаете, и как это сделала капли, и оно подчесывает, но не чихается, потому что, видимо, концентрация маленькая. И я как это такое, собираюсь чихнуть, знаете, это состояние, оно не чихается. Вот сегодня, наверное, все-таки сделаю дозировку правильную и, в общем-то, насладюсь этим моментом по полной, потому что уже как то чешется, чешется у меня уже четыре раза, а я никак не могу чихнуть. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к вопросам э, нашим. Я смотрю, никого не вижу, кто хочет. Тут вопрос. Вы с Владимиром Волковым знакомым? Я, я не знакома. Юрия, Юрия, по гости по позвали, Лейла. В гости позвала. Приезжайте в гости. Хорошо. Вот э, скоро репортация всем будет доступна, друзья, и мы будем запросто, задав географическую точку, перемещаться. Это вот я как раз точно говорю. Скоро, скоро, скоро. Совсем будем уже, тела будут у нас светлые, тела света, легкие, облегченные. Так что сейчас, друзья, самое время перестроить свое сознание на вот этот переход, на возможность жить без беды, без воды и даже без сна. Вот. Ну что ж, у нас время неумолимо уже подходит к концу. Я хотела бы Спроси, Светочка, ты у нас еще завтра весь день будешь в Екатеринбурге, и, и завтра у тебя какие-то встречи практически с утра или во сколько? Подскажи, да, пожалуйста. Да, в, в 11 часов, и у меня как раз есть в Инстаграме, там ссылка на Дарью. Если кому-то интересно, спрашивайте, я дам ее номер телефона, кто в Екатеринбурге, и присоединяйтесь. Отлично, отлично. Но, если что, это тот же йога-центр, да, где сегодня была встреча у вас? А, я так поняла, что в другом месте, но это нужно у Даши уже спросить. Хорошо, но ну, выходите на Светлану, выходите каким-то образом, да, по ссылкам на Дарью, и все будет. Ну, и 6 числа уже Светлана будет прилетать в наш Краснодарский край, на свою уже, я думаю, такую автономную родину и думаю, что все мы здесь дальше будем уже думать о том, как мы будем проводить зимний ретрит, зимние наши, да, вот эти встречи, как мы это назовем, лагерь какой-то или что это будет, Света? Ой, я даже не знаю, не знаю, может быть, просто встреча единомышленников, что-то такое, или встречаем, а... не знаю, встреча нового себя, о, отлично, отлично, Встреча с собой, встреча нового себя. А как ты думаешь, в каком это будет, скажем, по времени? Сколько дней? Как вот тебе вот сейчас видится? Ну, я так понимаю, что если там буду я, приедет Настя, будешь ты, еще девчонки приедут, каждый, каждый захочет показать свою практику, и это здорово, но, наверное... Мне кажется, минимум дня три, наверное, это все-таки займет, 3-5 дней, наверное, как-то так будет. Но да, это мы еще мы... С гвоздями все приедем. Да. Светлана заказала вчера гвозди, я со своими, да, Танцы на да, гвоздях, я вас научу танцевать на гвоздях будем. Отлично. Ну да, я думаю, что три дня даже маловато, но я понимаю, что у кого какие будут возможности. Самое главное, друзья, давайте обратимся как раз с экранов. Наша возможность сейчас такая. Если у кого-то есть возможность размещения, в своем доме, может быть, он будет большой по площади, одноэтажный, может быть, несколько этажей, пожалуйста, обратитесь к нам, обратитесь по нашим контактам, потому что нам самое главное, чтобы все люди могли приехать, желающие. И так как мы автономы, мы уходим от вот этой зависимости, и чтобы мы постоянно везде где-то что-то платили. Если будет возможность, чтобы можно было разместить людей, которые даже сорить не будут, потому что нам нечем будет сорить, мы сделаем... Ваше жилище лучше, чем до того, как мы заедем. Это мы вам обещаем. Мы сделаем субботник, и, и все вокруг дома, и вымоем его еще. Нам надо будет чем-то заниматься круглые сутки. Поэтому за это не волнуйтесь. И если у кого есть такое желание, возможности, плюсы попрактиковать, то обращайтесь. Мы сделаем ваш, вашу жизнь интереснее. Нормально? Очень. Ну, что я что, бы сама что? бы позвала. Будем завершать. Да, мы сделаем вообще все возможное, чтобы и вы, в общем, не то что там стали знаменитым, а просто вы настолько обретете это счастье, когда вы познакомитесь со всеми, кто приедет в ваш дом. Мы даже еще не знаем, кто приедет, но плохих людей у нас нет, поверьте. Все, друзья, тогда будем завершать эфир. Светочка, отправляем тебе лучики света в твое сердце, согреваем тебя там, чтобы в Екатеринбурге тебе было хорошо, уютно. Ну и, друзья, кто там, завтра, пожалуйста, а, а, а, как это сказать а, как, омойте Светлану своей любовью, да обвините ее хорошенько ну и привет, конечно же, Уральский федеральный округ мой родной всем пока спасибо